И также покажем, как это выращивается и как это подготавливается до тех пор, пока вы увидите это все у себя на вашем участке. Надо приветствовать вас на канале Зеленая кровля. И меня зовут Артем. Я являюсь под подснабженцем и поставщиком посадочных материалов. Иван Егорович с нами присутствует. Этот человек, который озеленяет не только. Весь наш город Сочи озеленяет всю нашу набережную, все наши побережья. Это Иван Егорович. Посадочным материалом занимаюсь я. Мы рады вас приветствовать в питомнике, где мы выращиваем для вас материалы. Эти кипарисы и эти туи будут, будут украшать ваш дом. Верно? Друзья, канал «Зеленая кровля».